Привет! В эфире «Универ в студии Арина Михайлова. Наша команда подготовила для тебя самые важные новости. Итак, смотри сегодня. КФУ улучшил свою позицию в рейтинге «Time High Indication» среди российских вузов. Казанский федеральный университет посетила делегация публичного акционерного общества «Газпром». Ученые КФУ и американской клиники «Мэйя» внедрили технологию реабилитации пациентов со спинальной травмой. Казанский федеральный университет улучшил свою позицию в рейтинге Times High Education среди российских вузов. В этом году в список лучших вошли свыше 1300 высших учебных заведений из 92 стран. В этом году доля российских вузов в рейтинге возросла. Страна заняла 39 мест в таблице, что на 4 больше, чем в прошлом году. Более подробнее смотри далее.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 Вот имени Баумана, который является одним из признанных это, лидеров образования. Делегация публичного акционерного общества «Газпром» посетила Казанский федеральный университет. В ходе встречи обсуждались возможные совместные проекты для решения производственных задач компании. Наш корреспондент Анна Глазунова расскажет подробнее об итогах встречи. В Казанский федеральный университет с визитом прибыла делегация публичного акционерного общества «Газпром». Руководители посетили Институт геологии и нефтегазовых технологий КФУ. Встречу провел проректор по научной деятельности Казанского университета Данис Нургалиев. Вместе с гостями обсуждались возможные совместные проекты для решения производственных задач компании. Делегация ознакомилась с лабораториями института и разработками ученых университета. В ходе встречи были намечены дальнейшие планы сотрудничества Казанского федерального университета и публичности личного акционерного общества «Газпром». В 2019 году реализован спецпроект для ООО «Газпром Трансгаз Казань» по обучению 72 сотрудников компании по программе профессиональной переподготовки нефтегазовое дело для специалистов нефтегазовой промышленности. Служители изучают основы проектирования, разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений, переработки, применения транспортировки нефти и газа, а также экономики в нефтегазовой промышленности. Центр дополнительного образования, менеджмента качества и маркетинга, Института геологии и нефтегазовых технологий КФУ также ежегодно участвуют в тендере на оказание образовательных услуг публичного акционерного общества «Газпром». Анна Глазунова, Александр Юдин, Универньюз. Ученые Казанского федерального университета совместно с учеными Американской клиники Мэя внедрили уникальную технологию реабилитации пациентов со спинальной травмой, которым был имплантирован нейростимулятор, о том, как новая технология поможет пациентам с травмой спинного мозга, расскажем в следующем сюжете. Ученые Казанского федерального университета и ученые американской клиники Мэйо внедрили уникальную технологию реабилитации пациентов со спинальной травмой. Технология на, скажем так, переднем крае науки. Когда пациенту вживляются специальные электроды, специальный электрический стимулятор, это пациенты с травмой спинного мозга, и при вот этой вот электрической стимуляции улучшается двигательная функция пациентов. В клиническом исследовании приняли участие три пациента, которым был имплантирован нейростимулятор для стимуляции спинного мозга ниже уровня спинномозговой мозговой травмы. Задачей исследователей было понять, насколько стимуляция спинного мозга сможет ускорить реабилитацию подобных пациентов и улучшить качество их жизни. В Казанском федеральном университете создан научно-клинический центр прецизионной регенеративной медицины, в котором к концу года заработает центр нейрореабилитации. «Было проведено очень тщательное обследование пациентов, после чего уже эта информация была передана врачам-нейрохирургам и на Дальнем Востоке была проведена уже сама процедура по вживлению электродов и стимулятора. После чего пациенты опять вернулись в Казанский федеральный университет, где будет продолжаться работа по их дальнейшей реабилитации». Работы группы Казанского федерального университета в течение последних лет показали эффективность стимуляции спинного мозга для восстановления двигательных структур как у животных, так и у пациентов с травмой спинного мозга. Благодаря этим достижениям Казанский университет во главе с ведущим научным сотрудником Института фундаментальной медицины и биологии Игорем Лавровым начал сотрудничество с крупнейшей американской клиникой Мэйо. Дело в том, что клиника Мэйо это один из крупнейших, медицинских холдингов, скажем так, в Соединенных Штатах. И они занимаются самыми разнообразными направлениями. Вот в области нейрореабилитации они одни из лучших в мире. Научные сотрудники Казанского федерального университета оценивают параметры ответов мышц, которые позволяют индивидуально настроить программу стимуляции для каждого пациента. Новые данные, полученные в ходе этой работы, позволят дать шанс восстановиться пациентам со спиномозговой травмой. Технология крайне перспективная. К сожалению, в России в целом реабилитация пациентов с травмами спинного мозга находится на гораздо ниже уровне, чем в мире. И для нас очень важно, во-первых, вывести в целом нереабилитацию на мировой уровень, но в то же время мы уверены, что наши технологии позволят и разработать совершенно уникальные методы по восстановлению после таких вот серьезных травм. Результаты усердных работ ученых Казанского федерального университета и клиники Мэйо обещают быть полезным не только для России, но и для всего мира. Гульнас Юнусова, Ленар Давлетьяров, Универньюз. Канадские специалисты разработали приложение для гаджетов, которое самостоятельно сможет определить основные параметры состояния организма, в том числе и давление по коротким селфи-видео. При этом точность измерений составляет около 95%. Подробности в нашем следующем слежете Исследователи из Университета Торонто и больницы Педуниверситета университета в Ханчжоу разработали мобильное приложение, которое определяет артериальное давление по коротким селфи-видео. Своим мнением о данной разработке поделился Сергей Мосин, директор Института вычислительной математики и информационных технологий Казанского федерального университета. Специалисты в области медицины установили факт влияния изменений белков или реакция белков на световое отражение, и была установлена зависимость от этого изменения, от изменения артериального давления человека. Подобные пилотные проекты, связанные с сердечно-сосудистой системой, уже разрабатываются в лабораториях цифровой медицины Казанского федерального университета. В Казанском федеральном университете существует лаборатория цифровой медицины, где как раз ведутся работы, связанные с применением искусственного интеллекта, но для несколько более сложных задач, задач, связанных с поддержкой при принятие врачебных решений. Данное приложение имеет большое будущее, но пока недоступно широкой аудитории. Для того, чтобы сделать его популярным и эффективным для всех, потребуются годы исследований. эльвира Зорина, Ленарда Влетьяров, News. На этом все. Смотрите нас в социальных сетях. Еще увидимся.